Hi guys, welcome back to June V Seb reaction. For today's video reaction, let's go to our favorite country which is Russia. Prevent and space our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see in my thumbnail, is Putin has a personal tank army how dangerous is the teams division and created the owner also with a video to legend 2020 I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click a subscribe button click on the notification bell so that you'll be updated on my future uploads and if you have some comments and suggestion related to this video or any Russian videos Russian artists that you can suggest please drop it in a section and'd love to read and respond to you all and make your video request this is so very exciting and like straight to watching this video guys because imagine Putin as a personal tank army and there are like T-14 and T-90 are the very strongest tanks and even I think they just sent it to the biathlon competition that was so amazing I'm so excited to watch and thank you so much to all the supporters who came in our previous video reaction and, and leave their comments also I'll put your I'll put in here guys so that you can see your names also thank you so much guys for always supporting like and share also with this video and share it to your friends give you some little information with you guys to this video guys the kanti mruvskaya division is a unit that is subordinate to putin personally and in fact is his personal tank army according to some estimates this is the most combat ready tank unit in the world kanti mruvskaya division can capture all of europe as it has incredible resources and technical equipment this division is equipped With the most advanced weapons and the best tanks in the world. Oh my god, this is really amazing. I hope guys will be having fun and enjoy watching. А вы знали, что у Путина есть личная танковая армия? Это танковое подразделение подчиняется напрямую лично президенту и способно всего за пару часов захватить такие страны, как Латвия, Литва и Эстония вместе взятые. О том, на что способна современная Кантемировская дивизия и для чего Путину нужна личная танковая армия, вы узнаете прямо сейчас. Oh. This, like, Не так давно по приказу министра обороны Сергея Шойгу была полностью модернизирована легендарная Кантемировская дивизия. И сегодня это самое мощное танковое соединение в мире, которое по силам превосходит все бронетанковые войска Германии и других стран НАТО. What? Созданная еще в 1942 году, она прошла славный путь от Великой Отечественной войны до участия в вооруженных конфликтах в Чечне, Грузии и Хорватии. Oh. Стратегия Советского Союза в противостоянии с Североатлантическим Альянсом подразумевала в случае необходимости стремительный прорыв до пролива Ла-Манш. И несмотря на существенные изменения военных технологий в 21 веке, такая боевая задача и сегодня вполне выполнима. И осуществить ее может именно Кантемировская дивизия. Ведь это не только танки и бронемашины, это, по сути, полноценная армия, включающая в себя различные виды войск. Всего в состав дивизии входят более 130 наименований боевой техники. Кроме трех бронетанковых полков, которые в общей сложности насчитывают 600 машин, в Кантемировскую дивизию входят ракетные войска, артиллерия и разведка. Соединение имеет собственные силы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, инженерно-саперных войск, батальоны связи и материальное обеспечение. Отдельно стоит упомянуть роту беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которые находятся как разведывательные, так и ударные дроны. А на службу в эту дивизию отбирают только самых опытных офицеров в российской армии. Одним словом, Кантимировская дивизия способна не только обеспечить мощный удар по противнику, но и может защитить себя от любых средств противотанковой обороны, причем как на земле, так и в воздухе. Легкие бронированные машины пехоты гарантируют стремительный прорыв в тыл противника. Уничтожение наземных укреплений противника, а также его техники и живой силы обеспечиваются реактивными системами залпового огня ТОС-2, Ураган и Торнадо. От атак с воздуха контимировцев прикрывают зенитные установки «ТОР», «Стрела» и «Тунгуска». В сочетании с системами радиоэлектронной борьбы они способны отразить любые авиационные и ракетные удары и нападения боевых беспилотников. Но, разумеется, главная сила Кантемировской дивизии — это танки. Сегодня на ее вооружении состоят модернизированные и достаточно эффективные танки Т-72, Т-80, а также новейшие Т-90 и «Армата». К примеру, пусть и не совсем новый танк Т-72 способен преодолевать по дну водные преграды шириной до 1 километра и глубиной до 5 метров. В расположении дивизии находится собственный вододром, где танки весьма успешно отрабатывают преодоление водных преград. Гвардейцы Кантемировской дивизии регулярно становятся победителями международных танковых биатлонов, демонстрируя высочайшие навыки во всех предложенных дисциплинах. И раз уж мы заговорили об уровне подготовки, стоит упомянуть о том, что и сами контимировцы бойцы высочайшего класса. Например, они регулярно проходят под так называемой «тропе разведчика», которая включает в себя более 30 различных препятствий и считается одним из наиболее сложных испытаний современного спецназа. Но вернемся к танкам. Безусловным флагманом Кантимировской дивизии является танк Т-90М. На нашем канале мы неоднократно делали обзор этой уникальной машины, но тем не менее напомним основные ее характеристики. Really Ключевым критерием P P любого танка является его живочесть. В проекте Т-90М за счет применения новейших средств защиты этот показатель доведен до максимального уровня, возможного на сегодняшний день. Лобовая проекция и часть других поверхностей оснащаются современной динамической защитой типа «Реликт», которая по своей эффективности в несколько раз превосходит все аналогичные системы. Уникальный комплекс «Накидка» уменьшает вероятность обнаружения Т-90 авиационными или наземными средствами противника. А новый автомат заряжания и модернизированная Совершенно. пушка в сочетании с возможностью развить скорость до 60 км в час делают Т-90 одним из самых стремительных и смертоносных танков современности. Кто видел атаку хотя бы одного танкового батальона, знает, эту лавину стали и огня остановить невозможно. А если речь идет о дивизии, то мощь такого соединения сложно даже представить. Тем не менее, давайте попробуем проанализировать основные тактические возможности Кантемировской дивизии. Основным ее преимуществом является осуществление широкой атаки с невероятной огневой мощью и ударной силой. Даже без поддержки ракет и артиллерии сотни танков наверняка способны уничтожать живую силу противника, его пулеметы и противотанковые орудия, а также полностью или частично разрушать разного рода противопехотные и противотанковые препятствия. Причем вся эта мощь обрушится на голову неприятеля совершенно неожиданно. Внезапность является одним из решающих факторов успешности танковых войск. Именно она способна кардинально переломить не только исход отдельного боя, но и всей военной кампании. Такой массированный танковый удар, который может предложить Кантемировская дивизия, остановить практически невозможно. Атака по широкому фронту обеспечивает танкам достижение максимального результата с наименьшими потерями. Тем более, что основные оборонные укрепления противника могут быть заранее уничтожены артиллерийскими и ракетными ударами. Скептики утверждают, что развитие различных противотанковых систем и совершенствование высокоточного оружия существенно снижает эффективность танков как основной ударной силы. Однако не стоит забывать о наличии в танковых подразделениях собственных средств ПВО, которые практически полностью устраняют преимущества противотанковых систем. При этом сам танк остается мощнейшим оружием штурма, которое практически неуязвимо для легко вооруженного противника. Современный танк способен к ведению боя в любое время суток и в любых климатических условиях. Вся Кантемировская дивизия представляет собой, по сути, единый организм, который будет действовать слаженно. Это прекрасно налаженная система связи, обмена информацией с другими танками своего подразделения и другими подразделениями в целом. Наконец, современный танк — это лучший способ борьбы с танками и бронетехникой противника. Правда, при условии, что он превосходит их по эффективности или, по крайней мере, не уступает им. А в этом вопросе у Кантемировской дивизии полный порядок. Во-первых, флагманская машина Т-90М является одним из лучших танков в мире. А во-вторых, в группе с каждым танком одновременно работают разведка, артиллерия, зенитные и противопехотные войска, что многократно повышает его эффективность. При таких условиях, даже уступая противнику по количественным показателям, можно уверенно рассчитывать на победу. Ну а если дивизия располагает большим числом бронетехники, то вопрос «кто кого?» становится чисто риторическим. Если сравнивать Кантемировскую дивизию со всеми бронетанковыми войсками Германии, сильнейшей страной европейской части НАТО, то перевес по количеству явно будет находиться на стороне России. Согласно последним данным, в составе Кантемировской дивизии находится более 600 танков и еще около 300 бронированных машин пехоты. В то время как на вооружении Германии насчитывается менее 400 танков, большая часть из которых морально не может сравниться с российскими боевыми машинами. Даже объединившись с Польшей, немцы будут в состоянии выставить против контемеровцев не более 600 единиц бронетехники. Так что упомянутая в самом начале задача дойти до Ламанша и сегодня вполне выполнима. Существование блока НАТО, в особенности план по его расширению на Восток, по-прежнему противоречит национальным интересам России. Однако особо волноваться по этому поводу не стоит. Нам есть чем дать противнику достойный ответ. И 4-я танковая контимировская дивизия лучшее тому подтверждение. Вау. Thank you so much, Legion 2020, for this amazing video. The reason, maybe, and uh I was so shocked and stunned and like happy to know with this one. The T90, T70, T80 and like this T14 Armata are. they really have this different characteristic that uh the Putin and his team choosing this best tanks in the world for like for fighting and that's so incredible. I was so amazed. Wow, the goodest wishes. The characteristic and the way how these tanks to use its like different ways of attacking and this like power of them that's incredible to know of this amazing tanks and I saw these tanks also during this Biathlon competition and they really Russia represent a very nice tank some that competition. Wow this I like I love to know more of this one and guys if you have some additional information with regards to this uh, armata of this Thanks. please drop it in the comment section I'd love to read and respond to you all. I hope you enjoyed watching with this one because I enjoyed it so much. And if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, I did just give a massive thumbs up. Like and just subscribe also with my channel. This is June Risk Black React saying stay on below positive guys. If you want to correct my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, so in the description box below, thank you so much for veterans possible to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. добрый день, всем добрый день, всем добрый день, всем добрый